Просто. Секс, секс, секс, секс, секс, секс, секс, секс, секс. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. да да по моему кому то пора сходить к врачу. И это не мне. нельзя так. Хватит. Уймись. Супер чит! Супер чит! Дайте мне ключ. Мне не дали ключ. А сколько, сколько, сколько я должна, за сколько я должна пройти? Вот спорим, сейчас будет за минуту 43 ровно. Доброжелатель, доброжелатель. Оказалось, воспитанный мальчик. Доброжелатель. Прости. де да да да да да да да да да озабоченный. Ну, серьезно, ну нельзя так мужчинам себя вести, ну некрасиво. Многие меня спрашивали, как я отнеслась к тому, что Джо сказал, что хочет мне вдуть. Ну, как бы, это костя, и я, в принципе, ничего не удивляюсь его исполнении. Но я считаю, что вообще-то неэтично парням такие вещи говорить. Это грубо. Ну да, Алина ты слишком серьезная, но все равно я не знаю, меня бабушка воспитывала. Я, наверное, немножко фуританских взглядов где-то на что-то. Да ладно, да ладно. О -хо -хо -хо, прохладно.